0, да? А, да. <соценно> ну, собственно, скоро лето. Ну и собственно, песок. под ногами, дому, за нами, дома, не дипломайся. В Бонгаре решили замареть. А в Бонгаре, там, где нет внимания, черным людям, зеленые бумаги не переверили. Или турик, думаешь, дух. Значит, дух. Песок, под ногами, дому, за нами, дома, не дипломайся. Применами на весь на бумаге, она, Горячий танк с вами придет вон на миг на не не в здесь мауре страсти машины найти? она говорит красиво Исполняй, малышка, меня прет нехило Докупить музон, и нам повезло Горячий ад, Полный шумет, типа,